Я Владимир Малыш. здравствуйте. Сегодняшняя тема – желание узнать будущее. Я неоднократно повторял и не устану повторять, что тот, кто хочет узнать свое будущее, не знает своего настоящего, а главное боится за него. Я вам предлагаю не волноваться будущим, будущем, не пытаться его узнать, а пытаться его построить. Создавайте свое будущее. И вы это будете делать каждую минуту, каждое мгновение, прямо сейчас, когда смотрите и слушаете этот ролик. Вы уже создаете будущее. Каждое мгновение соткано из кирпичиков того, той стены, в которую вы этот кирпич положите. Глупо и наивно пойти гадалки, ясновидящим. Неважно, какой они квалификации, шарлатаны, либо действительно сильные люди. Но если вы идете к ним ради того, чтобы узнать свое будущее, вы слабы. Вы боитесь туда заглянуть, а главное, этого не нужно делать. Вы боитесь того, что произойдет с вами, потому что вы слабы. Вокруг этой темы можно ходить долго и можно очень долго обсуждать. Но самое главное в этой теме, самая главная мысль в этой теме, это то, что вы боитесь будущего. Тот человек, который его не боится, он его создает. Он спокойно живет изо дня в день, будущее твое, свое, собирая, складывая. Он не боится за завтра, не боится за сегодня, ему не стыдно за вчера. Это спокойно, уравновешенные люди, абсолютно уверены во всем. Даже если человек ему скажет абсолютно бесплатно, что с тобой будет завтра, он закроет ему рот, скажет, не надо. Я знаю, как у меня будет завтра, я знаю, что, у меня будет, что со мной будет в будущем. Я буду счастлив, я буду успешен, я буду долго и прекрасно жить. Вот что он скажет, и он об этом же и подумает. Человек, который боится за себя, за свою жизнь за будущее свое, он прислушается, но он сделает одну очень важную глупость, самую страшную ошибку в своей жизни. Услышав его, его мозг и вся его, вся его сущность, его подсознание и сознание. Теперь будут настроены на то, что он услышал. Если, не дай бог, ему шарлатан, либо какой-то действительно сильный человек скажет, что он умрет, через год, через пять лет он умрет. Все его теперь внутреннее состояние будет работать на то, чтобы соответствовать тому, что он услышал. И в этом главная опасность. Вы не должны знать, что будет завтра. Вы должны завтра делать сами. Не думайте, что произойдет. Думайте, что происходит. Работайте, пишите, творите, рисуйте. Занимайтесь чем-то, чтобы потом, в будущем это принесло пользу. Живите сегодня так, чтобы завтра вы собирали плоды того, что посели сегодня. Это главный посыл для тех людей, кто пытается заглянуть за горизонт, кто пытается зас... посмотреть за ширму своей будущей жизни. Вы не уверены, поэтому вы боитесь. Вы не можете над собой работать. Поэтому вы боитесь. Вы не знаете, что делать, и вы не уверены. Поэтому вы боитесь. Вы слабы настолько, что вам нужна помощь, и вы идете за ней, и поэтому вы боитесь. Сила и мудрость заключается в том, что этих людей не интересует, что будет завтра. Они просто в этом уверены, что завтрашний день будет прекрасен. И они просто работают над сегодняшним днем, чтобы завтрашний день был безупречен.